здравствуйте друзья с вами наталья пугачева практикующий психолог и астролог не перестаю удивляться насколько точной может быть техника 12 дворцов судьбы которые в совокупности охватывают и характеризуют все наши связи как с окружающим миром так и внутри нашего личного пространства дворцы это 12 отдельных областей жизни человека и проигрываются они у всех по-разному Кому-то, например, важнее семья, брак, а кому-то работа и карьера. Почему так происходит и когда произойдут те или иные события, все это тоже можно увидеть через 12 дворцов. Согласитесь, что глупо было бы не воспользоваться таким навигатором по судьбе, чтобы по максимуму реализоваться и стать успешным. Технику 12 дворцов судьбы можно успешно использовать в решении самых разных жизненных ситуаций, например, чтобы усилить свою привлекательность и популярность. Как это сделать, я вам расскажу в этом видео. Но перед этим хочу пригласить вас на курс «12 дворцов судьбы». Знания, которые вы на нем получите, станут в прямом смысле слова вашей настольной книгой, и вы будете использовать их каждый день, на каждой консультации, потому что практически на любой вопрос клиента по его карте Бадзи вы сможете найти ответ в 12 дворцах судьбы. Плюс 12 дворцов еще дадут подсказки, что делать, чтобы изменить то, что вас не устраивает в вашей жизни. Мы называем это лечением астрологической карты. Ждем вас на курсе. Приходите по ссылке под этим видео и записывайтесь для участия. А теперь давайте перейдем к тому, что волнует всех, особенно прекрасную половину человечества. Как стать более привлекательной для окружающих. Что нужно сделать для того, чтобы мужчины поворачивались вам вслед и отпускали комплименты. И здесь нам на помощь придет замечательная символическая звезда, которая отвечает в Бадзе за красоту, сексуальность, очарование, у которой сразу несколько говорящих названий и которые, наверное, многие из вас знают. Называется она цветок персика или персиковый цвет или цветок романтики первое находим свой личный цветок персика он рассчитывается по таблице которую вы видите на экране от земной ветви дневного столпа карты рождения так например если земная ветвь дня рождения лошадь то цветком персика будет кролик а для земной ветви крыса цветком персика будет петух После того, как вы нашли свой цветок персика, нужно посмотреть, в какой из 12 дворцов он попал. И активируя именно эту сферу нашей жизни, мы станем многократно более привлекательны. И все это сделать достаточно просто. Итак, начнем с первого дворца, дворец судьбы. Если в этом дворце вы нашли свой цветок персика именно у дня рождения, то вам нужно стараться быть побольше в центре внимания, выступать на публике, делать презентации. Хорошо, если ваша профессия будет связана с искусством, шоу-бизнесом. Главное – активно себя проявлять, не сидеть вечером перед экраном, а куда-то выходить, гулять. Вам просто нужно себя показывать, потому что ваша привлекательность уже с вами, с самого рождения. В этом случае – даже когда женщина, например, набирает лишний вес, она все равно до преклонных лет для всех окружающих будет оставаться очень миловидной. Дворец братьев. Этот дворец поможет повысить привлекательность, если вы будете больше общаться со своими однокашниками, одногруппниками, с родными братьями, сестрами, людьми одинаково с вами социального статуса. Это могут быть и соседи, и те, с кем вы вместе ходите на фитнес, ездите в турпоездки. Даже те, с кем вы связываетесь по интернету. Даже просто переписываясь по интернету, вы там можете высылать свои фотографии, вы становитесь для других более интересными. Следующий дворец – дворец супругов. Очень хорошее положение для этой звезды. Потому что в этом случае мы долго остаемся желанными для своей второй половинки. Сам статус замужней женщины делает нас на порядок привлекательнее в глазах окружающих. Почаще давайте понять, что дорожить своей семьей, это усилит привлекательность. То же самое, конечно, относится и к мужчинам, потому что цветок романтики работает одинаково как в женских, так и в мужских картах. Дворец детей. Сюда можно отнести все, что связано с детской темой. На вас будут обращать внимание как на обворожительную женщину, когда вы будете гулять с ребенком. Забирать его из садика или отводить в школу, к репетиторам, в бассейн. Везде, где вы будете проявлять себя как заботливый родитель. Если вы многодетная мама, то это работает вопреки сложившемуся мнению, что это должно отпугивать. Нет, это не будет никого отпугивать, наоборот, вы будете очень-очень привлекательны в глазах мужчин. Если у вас пока нет детей, можно устроиться работать в какое-то детское учреждение, в школу или творческую студию. Или заниматься с племянниками, стать крестной мамой. Здесь очень много вариантов. Главное, чтобы люди видели, что вы любите детей. Дворец богатства. Уже по одному названию дворца понятно, что чем выше ваш социальный статус, тем активнее вы транслируете энергию богатства, Но чем больше самодостаточности вы транслируете вовне тем вы более привлекательны для окружающих ни в коем случае не жалуйтесь на безденежье что сводите концы с концами это сразу же будет отталкивать предполагаемых партнеров наоборот создавайте имидж самостоятельный и финансово независимый особые по крайней мере хотя бы для того чтобы понравиться дворец недвижимости Сразу хочется посоветовать почаще делать ремонты, интересоваться новостройками, почаще переезжайте. Идеально, если ваша работа будет связана с недвижимостью. Даже просто, если у вас будет свое жилье, это уже будет создавать к вам такой вот дополнительный интерес. Дворец служащего. Традиционно здесь имеется в виду работа по найму. Наверное, это самый оптимальный вариант, чтобы в полной мере проявить ваше обаяние. Общение с коллегами, в своем рабочем коллективе, с начальством, на корпоративах будут только усиливать вашу красоту и сексуальность. Если цветок персика попал во дворец друзей, то почаще общайтесь с друзьями. С кем вам хорошо, приятно проводить свободное время. Ходите в гости, рестораны, выезжайте с ними на природу, на отдых. В любом случае, одно то, что вас считают надежным другом или подругой, уже будет подогревать к вам вполне определенный интерес. Дворец риска. Если вы находитесь в зоне риска, но мы сейчас не будем говорить про то, что вы должны находиться в какой-нибудь там зоне там, конфликтов, да? Зона риска это может быть даже горнолыжный курорт, это может быть поликлиника, я не знаю, на дороге колесо прокололи, все это зона риска, а может быть вы просто будете моделировать какие-то ситуации, где вам требуется помощь. Ну как бы не надо, конечно, себя делать человека, у которого постоянно какие-то проблемы, а просто у человека, у которого все хорошо, но в данный момент ему требуется помощь. Вот создалась такая ситуация, и э, желательно, чтобы вам эту помощь оказывали. Вы можете нравиться окружающим людям. То есть чем ближе вы к риску, чем больше вы в это поле попадаете, тем более привлекательны становитесь. Если личный персик стоит во дворце духовности, это интерес вот к благотворительности, к духовному. Человек может интересоваться метафизикой, религией. Также в кризисных ситуациях не обязательно, чтобы что-то плохое происходило с самим человеком, но может оказаться рядом с теми, кому нужна поддержка, защита, кто, например, находится в больнице, и человек его поддерживает не только материально, но и морально. Дворец духовности – это про отказ от материального в пользу духовного. Кроме того, во Дворце Духовности живет искусство, творчество. И проявляя себя в этом плане, человек усиливает свою привлекательность. Следующий дворец – Дворец Движения. Это в буквальном смысле поездки, путешествия, командировки. А также этот дворец говорит о том, как себя человек позиционирует вовне. Это некий аналог самовыражения. Не нужно отсиживаться дома, вы должны как-то себя демонстрировать, проявлять, тогда станете более заметным. Спеть в караоке, станцевать, даже тост какой-то сказать на вечеринке, это будет для вас уже очень хорошо. И наконец, если цветок персика во дворце родителей. Это дворец напрямую связан с местом, где вы родились. Поэтому, если вы будете интересоваться своими корнями, родом, историей вашего города или поселка, это будет усиливать вашу привлекательность. Если вы куда-то, например, уехали, то тепло отзывайтесь о своей родине. Показывайте какую-то эмоциональную связь с вещами, которые соединяют вас с вашей Родиной. Проявляйте заботу о родителях, старшем поколении. Это будет делать вас очень привлекательными. Итак, мы посмотрели с вами все 12 дворцов. И каждый дворец дал нам свои какие-то рекомендации, как нам повысить свою привлекательность по такому же принципу можно подходить и к другим вопросам которые для вас актуальны и ждут своих решений а на сегодня это все подписывайтесь на наш канал переходите по ссылочке под этим видео регистрируйтесь на курс 12 дворцов судьбы и у вас в руках будет мощный инструмент для коррекции жизненной удачи вы научитесь прогнозировать циклы перемен видеть проблемы на расстоянии и обходить их стороной жду лайки под этим видео. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч на нашем канале.